Это жена мне говорит. Вот люди с Ельциным в теннис играли. У них теперь вилы на Гаваях. А ты так и помрешь в маленькой комнате с видом на большую помойку. Ну, правильно теперь многие теннисисты в розыске... Я, о чем не делать. Она говорит, слушай, нам в город Путин приезжает. Я тебе купила горные лыжи. И показывает две деревяшки. Я говорю, это не лыжи, это какое-то недоразумение. Сам ты недоразумение. Ты в дом кроме насморка ничего не принёс. Эти лыжи я у соседа купила, он на них еще до войны катал. Я с Наполеоном, что ли? Она говорит, слушай меня. Зарваешься в сугроб. Вот тебе термос с чаем Я говорю, может лучше сводка. А ты вчера в гостях выпил Забыл, как тебя зовут Откликался на имя Шарик Запомни, выскочишь из сугроба Попросишь у Путина котедж. Я говорю, коттедж? Он с двумя ты пишется Она говорит, с тремя же Ты же не писать будешь, а просить Я говорю, вспомнил, я же кататься не умею. Может, мне лучше дзюдо заняться? <реш> Кретин, ты с кровати упал, неделю встать не смог. А если он тебя через плечо кинет? У него черный пояс, у тебя будут белые тапочки. На, иди поешь в последний раз перед смертью, перед катанием иди. Ну, а я выхожу из подъезда, навстречу Толик. Он говорит, ты куда? Я говорю, с Путиным кататься. Вот только аж глаза забегали по всему лесу. Ну кота у него хочу попросить. С тремя же. Вот возьми меня с собой. У меня санки есть. Я говорю, на самках Кириенко катается. И, и потом одних санок мало. Нужен термос. Не успела сказать про термос, у меня уже все три. И все три с водкой. Ну, вдвоем все-таки веселее. Два коттеджа можно попросить. Шестью уже. А у нас, ну, к приезду Путина такой подъемник в гору сделали. Ну, раньше как? Три дня взбираешься, потом пять минут едешь. Теперь. Пять минут поднимаешься и три дня едешь. Потому что у каждого столба документы проверяют. Все охранники в спортивной форме, чтобы их никто узнать не мог. Но с погонами. И друг к другу обращается старший капитан, старший майор, я говорит, товарищ Кретин, э, товарищ Лыжник, ваши документы. А я по ошибке паспорт жены взял. Они так на нас столиком посмотрели, толику говорят, жена ваша, извиняюсь, за выражение беременна, а вы ее на горнолыжную прогулку взяли. Будьте осторожны. А там на горе кого только нет, наш мэр. С лыжными палками, но на санках. Губернатор, здоровый мужик, у него вместо лыж два сноуборда. И модельер наш знаменитый оделся, в год козы, как горный козел, весь серым, на голове рога. Ну, короче, залезли мы столиком в сугроб. Смотрю, он уже один термос вынимает, и говорю, ты чё? Ну, надо же выпить за новоселье. Ну, короче, выпили мы за новоселье. За коттедж. Вместе отдельно за возрождение России выскочили из сугроба, когда он же растаял. И никого вокруг не было. Пришли домой, же, нам не говорит, слушай, Путин уже в Сочи. Я тебе купила маску и трубку. Запомни, вынырнешь у хатера, попросишь у Путина дачу в море. Ну что, выхожу я из подъезда, а навстречу Толик. Ну а дальше, что вы уже и сами знаете.